Всем привет! это видео будет о гайдух в режиме Плиз донате. Все кто кушает приятного аппетита, а мы приступаем. Первый совет. Нажимайте на пейс и гортаем ниже и есть вкладка сервера. ищем сервера с богатыми игроками не всегда скин решает есть и богачи которые притворяются нубами. Второй совет. Поставьте разноцветный текст в табличке и цена мигает на цветной, ник, и и о будет здесь. Третий совет: не пишите на русском или украинском, пишите по-английски. почаще всего богатые игроки англичане. И от если кому надо от слова плесчоме, «плес «плес Плизбой. «плес плизбами, плиздоне. Я не сильно шарю за английский, но кому надо берите. Четвертий совет. Не делайте скин богача или какой-то сильно дорого у кого есть тробаксы сделайте скин смешным или странным, а у кого нет тробаксов делайте беконов или нубиков. Надеюсь кому-то помог, пишите в комментариях что мне снять буду благодарен. Всем удачи и всем пока!